Так, значит, 7 сентября 2016 год от Рождества Христова. 55 лет назад, в 1961 году, у нас Юрий Алексеевич Гагарин в космос полетел. А кое-где в новых зданиях стоят вот такие вот насосы помповые. Значит, когда вот тут вода накопится, вот протечки или что-то приходит человек и вот так вот качает значит воду у нас откачивает из подвала как, раз на, галерах. Да. как в... на галерах значит в космос летаем и вот таким именно... так, дело в том что этот насос я так подозреваю стоит в несколько раз дороже чем электрический маленький. И производительности у электрического будет, наверное, побольше, чем у этого. Вот так мы и живем.